Всем добрый вечер, или доброй ночи уже. Итак, друзья мои, мы сделали драмобель с вами где-то в 8 утра. Примерно так я загрузила, да? Знаете как? Конечно же, деньги должны прийти за работу у всех. Когда я давно делала драмобель, мне приходили... Именно от моих трудов, не только связанных с магией, но и от других трудов. Я писала дипломные, и прочее, прочее. Но приходили внезапные заказы, внезапные платы. Именно платы. Потом, естественно, меня узнали больше народу. Я уже могу рассчитывать на другие суммы. Но <coughs> хочу, чтобы вы поняли. Естественно, вы скажете, ну, понятно, по вашей работе, то есть плата за труд вы бы получили. Но когда я делаю подобные ритуалы, даже и когда обучаю вас, я всегда нацелена на то, что эта сумма должна быть подарок. То есть она не должна иметь отношения к работе. Она должна прийти из ниоткуда и подарок. Поэтому я подсознательно именно на это настраиваюсь. Теперь, чтобы вы поняли, мы сделали драмабель, и загрузили где-то 8, ну, пол полдевятого. Хорошо. Сейчас я вам показываю. Я уже половину суммы, практически половину суммы я получила. Ну, скажем так, особо показывать не буду, от кого и что. Вот. Ладно. Просто когда данные... Показываешь, YouTube может банить, считая, что значит, показывают личные данные человека. Вот так вот покажу вам. Хорошо. Мою карту, думаю, узнаете, кто знает. Там, правда, не все написано последние цифры. но в любом случае. Смотрите, вот. Значит, Павел Сбербанк. А сколько это отправлено? Сейчас я вам скажу время. Здесь время не написано. Счет отправителя, карты, сумма. Сейчас, секунду. Хорошо, я показываю просто ее сообщение без ее номера. Вот, собственно говоря. Вот кусочки ее сообщения. Вот Сбербанк. И во сколько написано? 15.31. Когда сработала? Ну, буквально там за считанные часы. Я уверена, что в течение ну, двух дней я вот полностью ту сумму, которую написала, я получу. Сегодня мне еще отправили, но я подарки сняла и мы заговорились с Яной, я еще не взяла эту сумму, которую мне отправили в подарок. Может быть, там есть как раз та сумма, которая полностью и дополняет. И такое возможно. Просто каждый раз снимать не имею, то есть не вижу смысла. А вот показываю вам. все сделать правильно и в течение нескольких часов получать сумму, которую вы написали. И естественно, говорю, каждый должен рассчитывать на реальную сумму, на ту сумму, которую реально получить. Если бы я написала миллион долларов, я бы тоже не получила, потому что физически это невозможно. В пространстве это не материализуется то, что для, ну, как бы не, не очень реально в твоей, в твоей жизни. Оно должно соответствовать с реальными жизнями. Если сто, это реально в моем случае. Поэтому я и написала, собственно говоря, вот такую среднюю цифру. Проводите, проводите правильно и получайте результаты. И они обязательно у вас будут. Потому что магия работает. Вначале люди делают, может где-то сомневаются, переживают, да, нет. А потом, когда у них всегда получается. Знаете, почему люди любят мои работы и мои каналы? Потому что, как бы вам сказать, они спокойны, когда есть мои работы. Они настолько не боятся будущего, то есть они знают, что на каждую беду у них найдется, что начитать, что сделать, и все решится. На каждую, на каждую проблему. А когда ты знаешь, что любая твоя проблема решаема, и для этого есть соответствующий заговор или ритуал, ты уже не боишься будущего. И они настолько уверены, что все будет хорошо, как мне говорили, это все равно, как телевизор включить, и мы знаем, что мы включим телевизор, и там фильм. То есть у нас сомнений нет, включится телевизор или не включится. Мы знаем, что он включится, понимаете? Вот то же самое и в жизни людей. Они знают. Вот какая-то ситуация непоправимая, что-то там случилось, и тут же приходит мысль. А вот надо найти какой-нибудь соответствующий ритуал или заговор, надо начитать, и все. И вот еще читаю вам сегодня «Призвать везение вуду». Вот, на языке вуду. Вот, я выкладывала на том канале, слили, но я оставил на этом канале. «Доброй ночи, уважаемые Инга! Вчера прочитала и утром сегодня мой вопрос решился по работе. Долго думала, как правильно все сделать. Сегодня позвонили с работы, моя удача исполнилась. Я аж плакала. Благодарю вас и так далее». Очень быстро все у меня решилось, как я задумала. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Вот так, друзья мои. А здесь, наверное, я, я сфотографирую эм... вчерашний то есть рисунок бер и выставлю на главное фото, чтобы, если кому нужно, сразу же взять. Еще раз напоминаю, бер ритуал. Берите, делайте. И получайте то, что хотите. Всем удачи!